хотел бы рассказать про нашу группу вконтакте, в которой мы разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, дамагера, небольшой мини конкурс, а также конкурс танка а также гайды, стримы и новости. Ссылка под видео. Всем привет! Речь сегодня пойдет о когда-то редком танке, а теперь все чаще и чаще появляющиеся продажи. И как вы уже поняли из названия данного видео мы сегодня будем обсуждать М6А2Е1 или как и крестили его в народе Гусь. Так, в принципе, будем называть его по ходу данного видео. Кстати, в данном видео состоится розыгрыш 500 золота. Для этого надо поставить лайк и написать комментарий любого содержания. Хороший, плохой, неважно. И в конце декабря, ближе к новому году, я выберусь в прямом эфире, как всегда, победителя рандомно, через специальную программку. Но вернемся к нашему гусю и давайте обсудим танк и оборудование для этого танка. Лично я считаю данный танк неплохим приобретением. Конечно, не лучшим, но одним из тех танков, которые стоит действительно купить. Начну банально, с льготного уровня боев, в танк обладает, это конечно плюс, но также и минус, ибо попадая в одноуровневый бой, мы можем немного пострадать. Кстати, в защиту данного танка скажу, что данный танк один из самых сильных и неущербных льготников, попадающих в одноуровневый бой, ну, лично на мое мнение. Также скажу, что в Wargaming обещали подправить балансировщик для льготов, и это сделает игру на данном танке чуть лучше. Но сколько это будет делаться, как долго нам надо будет ждать, пока еще точно неизвестно, поэтому данный показатель мы не будем брать в расчет. Кстати, не так давно его апнули, дав ему небольшие, но приятные плюшки. Скорость назад мы увеличили, апнули хоть и немного, но все же пробой, а также улучшили орудие в плане сведения и разброса. Но самое главное, немного залатали уязвимые места данного танка в башне. И по ходу видео мы посмотрим пару боев, и первый из них, конечно, будет в топе. Ну, не обязательно, но в данный момент это будет топ. Это, конечно, все хорошо, но давайте все-таки посмотрим на танк более детально. И начнем мы, пожалуй, с главной фишки данного танка, за которую данный танк, в принципе, любит. Бронирование. Конечно, со временем наше бронирование стало чуть хуже, но все же еще даже очень и очень хорошее. Лобовое бронирование данного танка позволяет продавливать направление, но не стоит с этим сильно играться и злоупотреблять, особенно против девяток. ВЛД и НЛД имеют отличный показатель брони, 191 мм. Плюс приведенка позволяет нам стоять в противнику лбом, даже без доворота корпуса и ловить рикошеты и не пробитие даже от Одноклассников. Конечно, я говорю не про голдовые снаряды. Много голды это бич данной игры, хотя даже, ну, в принципе, голдовые снаряды некоторых одноклассников мы способны вытанковать. И если нам повезет, то наказать этого голдоплюя. А если посмотреть на нашу башню, она также имеет отличный показатель брони и позволяет танковать снаряды. Но, как и большинство танков, в нашей игре в башне есть пару уязвимых мест. Раньше их было, конечно, два, но одно все-таки подлатали, слава богу, наконец-то. И эта полочка над орудием была у нас 147 мм, по-моему, а стала 228 что дало нам возможность лучше танковать башни на данном танке. Оставшееся уязвимое место это башенка. Радует то, что она небольшого размера и также была апнута со 109 мм до 156 мм. В общем, как вы поняли, этот танк может и любит танковать лобовой проекцией. А вот с бортами не все так хорошо. Конечно, доворачивать можно, но только очень, ну очень осторожно. Прям вот маленькую Вся броня данного танка ушла в лоб. Просто там сняли, в лоб поставили. Так что имейте в виду, что когда продавливаете направление, ну или вы очень-очень далеко залезли, не забывайте, что с бортов у вас брони мало и не позволяйте противнику заходить к вам в борт. Как говорится, давите, но не передавливайте. Броня не круговая, да и размеры танка не самые маленькие, если честно. В плане прочности у нас средний показатель в 1550 хп. И этого с учетом брони вполне, в принципе, хватает. Плюс льготный уровень боев с отсутствием в нашей жизни десятых уровней. И это лакомый кусочек для приобретения этого гуся. Честно, вот не знаю, мне танк понравился. Он не имбао, он очень хороший танк. И я надеюсь, когда будет балансировщик, он станет еще лучше. Наш американец кстати, также имеет хороший обзор, конечно в игре присутствуют тяжи и более дальнозоркие, но наши 380 обзора не дадут вам быть слепым котенком ближе к концу боя, да и в принципе в начале боя тоже не помешают. Броня конечно это все хорошо, но серебро мы зарабатываем не этим, так что перейдем к самой важной части любого премиум танка, это орудие. Орудие у гуся неплохое, так что мы не сильно голодозависимы, И наших снарядов, в принципе, с пробоем в 204 ну, обычно хватает. В 50-х с нами бою нету, а в не так уж и много попадает. В одноуровнем бою вообще, в принципе, все отлично. И этого достаточно для нанесения дамага. Но если вы встретились с достаточно таким противником жестким то тут может помочь голда в 245. Конечно, не намного больше, всего лишь на 40-41, да, то Но все-таки гораздо-гораздо будет проще. Лично я на данном танке не вожу много голды. По мне, тут обычных ББшек вполне хватает с головой. Тем более, танк должен фармить. Ну и на данном танке лично я не сказал бы, что страдаю. Вот к минусам орудия я бы, если честно, отнес долгую перезарядку и как следствие низкий показатель ТПМ. Всего 1680 в стоковом состоянии. Конечно, это можно увеличить, но на начальных цифрах это все не очень-то и красиво смотрится. Так что мой совет, играйте по системе выстрел укрытия. Такому стилю гриз способствует как броня, так и хорошие углы склонения орудия в 10 градусов. В игре от холма это плюс. Тут, кстати, нам на руку сыграет высокий силуэт, точнее высокое расположение башни. Время сведения после апа стало неплохим, и я бы даже сказал хорошим, если сравнивать с альфой. Ну, с другими танками, с такой же Альфой. Если посмотреть на наш разброс, то он средненький. В совокупности это дает нам вполне комфортный результат. Но модуль на сведение я бы все-таки поставил. Это уже в конце обзора, в принципе, обсудим. Да, гусь у нас не снайпер. Гусь у нас танкует, продавливает. Это его фишка. Если посмотреть в плане подвижности, то мы настоящий такой, знаете, тяж. Просто тяжелый такой нормальный танк. И хоть мы обладаем 14,5 лошадками, что больше, чем у многих тяжей, между прочим, но с максималкой нас немножко подрезали. Но в защиту скажу, что мы не самый медленный и неповоротливый танк. Есть представители более такие ущербные в этом плане. Хотя, по мне, это небольшой минус. Небольшой, потому что это все-таки тяж, и тяж, ну, в принципе, это оправданно. Тяж не должен быть таким быстрым, тем более, с учетом нашей брони. Но ну, это было бы странно, если бы мы там летали или быстро ездили какой-нибудь там amx 40 например. Не такое бронирование. Как по мне, вспоминая все уже сказанное, могу сказать, что в данном танке больше хорошего, чем плохого. Но это еще раз повторяю мое личное мнение, которое я не навязываю, а просто вам высказываю, потому что данный танк у меня есть, я на нем играю, мне нравится. Для тех, кто не знает, кстати, какое оборудование поставить на данный аппарат, я бы посоветовал улучшить то, что у нас все-таки в просадке. На данный танке я вам посоветовал поставить десылатель, стабилизатор верти вертикальной наводки и вентиляцию. Ставить что-либо еще, лично я ну, не вижу большого смысла, по крайней мере, я вожу и мне нравится. По снаряжению, аптечка, ремка и вместо огнетушителя я советую поставить полу или вторую ремку. Хотя видел тех, кто катает с октановым, но по мне лучше школа либо ремка. В том плане, что танк не так уж и часто горит и вторая ремка, мне кажется, будет более оправдана. Ну, или кола, которая улучшит наши характеристики. Подведя итог, могу сказать, что я бы данный танк все-таки порекомендовал. Особенно за делом на новый баланс. Правда, когда он выйдет, конечно, ХЗХЗ, -хз, но вот скоро будет новогодние распродажи. Лично я посоветовал бы купить данный танк, ну или как минимум к нему присмотреть. Конечно, есть более достойные танки, но если вы хотите взять себе льготника за делом там на баланс, да и сейчас поиграть на нем можно, но ну, в принципе, я бы взял. Все-таки меньше десяток видеть перед глазами, играя на восьмерке, это все-таки прилично радует глаз. Лично я не желаю покупки и думаю, что вы тоже будете, в принципе, довольны, если возьмете его. Да, кто-то скажет, что льготы слабее, там, страдают, но вот гусь это исключение из правил. Ну, или скорее исключение, кому как данный танк зайдет. Лично я считаю, что это исключение из правил. Даже этот льгот сейчас может нормально играть. А на этом все-таки я обращаюсь. С вами был вот ДВ-стрим. Увидимся в рандоме и досмотрим бои.